Интересный факт, большинство людей живут днем сурка. Они продолжают привлекать таких же людей, такие же проблемы, такие же чувства и ощущения, такие же эмоции. Обычно они даже не осознают этого. Несмотря на это, некоторые люди осознают и понимают, как привлекать лучшее, лучшие эмоции, лучших людей, лучшие ситуации в жизни. Если вы хотите привлекать лучшее в свою жизнь, если вы хотите сконцентрировать свое внимание на лучшем и иметь более ясное видение целей, живите, чувствуйте и оттачивайте эти пять вещей, и вскоре вы начнете привлекать лучшее в свою жизнь. Номер один – вера. Номер два – визуализация. Номер три – доска мечтаний. Номер 4. Фокусируйтесь на чувствах о хорошем и действуйте так, будто это уже есть у вас. Номер 5. Вы обязаны приложить свой труд. Давайте разберем каждое. Номер 1. Верьте. Вы обязаны поверить в это, прежде чем вы это увидите. Нет никакого другого способа. Большинство людей думают, что они начнут верить, когда они смогут увидеть результаты. Но сначала вам нужно поверить в то, что вы хотите, будет вашим. Как-либо по-другому ничего не получится. Ваш мозг будет защищать вас от того, во что вы не верите, от чего-либо, что вы считаете невозможным. Вы должны развить в себе веру, осознание, что вы заслуживаете всего, что вы чувствуете сердцем, что это ваше. Сперва вы должны поверить, что вы можете. Сперва вы должны поверить, что вы достойны. Что вы знаете как. Что вы знаете, что можете сделать это. Как вы разовьете в себе эту веру? Ежедневная работа над собой. Окружайте себя позитивными людьми. Людьми с такой же верой. Кормите свои мозги и душу теми мыслями, если те мысли не будут приходить от вашего окружения, найдите их в книгах, в подкастах, песнях, видео, передачах. Прислушивайтесь к тем, кто живет так, как вы хотите жить. И вскоре вы тоже будете так жить, только по-своему. Номер два. Визуализируйте. Вы должны видеть это в своей голове, прежде чем вы сможете поддержать это в своей руке. Уделяйте этому несколько минут в день, закрыв глаза. Воображайте и чувствуйте точно то, как вы хотите жить. Делайте это ясно. Все, что вы хотите. Представьте себя со стороны птичьего полета. Увидьте то, как вы себя будете чувствовать. Счастье, простота, умиротворение и наслаждение. Визуализируйте друзей. Визуализируйте вашу счастливую семью. Визуализируйте свою любовь. Визуализируйте все, что вы хотите и к чему стремитесь. Визуализируйте тех, кому вы можете помочь, живя изобилуемой жизнью. Увидьте всех, заметьте, как приятно и хорошо это чувствовать. И поверьте, что все так, как надо. Номер три. Доска желаний. Этот процесс знаком многим людям, и он хорошо работает в паре с визуализацией. Печатайте, вырезайте все, что вы хотите иметь в своей жизни, и клейте это на своей доске для мечт. Вашу жизнь мечты, которой вы вскоре будете жить. Напишите на листок все чувства, которые собираетесь испытать. Тело вашей мечты. Дом. Машина. Счастье. Все. Смотрите на свою доску желаний каждый день. Номер четыре. Чувствуйте себя хорошо. Живите так, будто это уже есть у вас. Это самый важный шаг из всех пяти. Очень важный факт. Все, что вы хотите в жизни, неважно, что это за штука. Вы хотите этого, потому что вы верите, что вы, имея это, будете чувствовать себя лучше. Да-да. Самое важное из пяти вещей, которые вы можете сделать, это погрузиться в ощущение хорошего, чтобы изучить, как вы можете чувствовать себя хорошо, независимо ни от чего. Второе преимущество чувствовать хорошее, кроме того факта, что вы чувствуете себя великолепно, когда вы чувствуете себя лучше, вы притягиваете лучшее. Делайте что-либо, чтобы почувствовать себя хорошо, и начинайте это каждый свой день, что бы это ни было для вас благодарность, медитация, что-то глупое, используйте то, что работает для вас, что заставляет вас почувствовать себя хорошо, почувствовать, что будущий день будет чудом. Окунитесь в это мощное состояние и наблюдайте, как вселенная идет вам навстречу, как магнит. Номер пять. Работайте над собой каждый день. Если вы чего-то хотите в жизни, вы обязаны действовать, но вы не должны действовать с негативным чувством. Вам не нужно страдать. Просто растите и развивайтесь, вдохновляйтесь, делайте все просто. Когда вы все ясно видите, когда вы сфокусированы, вы направляете свою энергию и действие с истинной энергией, и вы получаете истинный результат. Ваше действие рождается из вашего наслаждения, простоты, вдохновения. Из чудес, что вы сами творите.